магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас идет обзоре профессиональный набор инструмента премиум-класса от компании «Кингтони» на 110 предметов. Код товара SC7510MR. «Кингтони» — это профессиональный инструмент высокого класса. Представление не нуждается. Очень много отзывов положительных в интернете вы найдете о данном инструменте. Производится инструмент на острове Тайвань. Поставляется набор Сверху идет на кейсе такая упаковочная коробка. Информация важная ⁇ это пожизненная гарантия на инструмент Kintoni, Расширена комплектация, полностью указано, что есть в данном наборе и адрес изготовителя. С остров Тайвань и где находится завод. В наборе идут две трещотки, два рабочих квадрата, одна вторая и одна четвертая. Трещотки на 45 зубьев. Они разборные, ремкомплекты можно докупить к трещоткам и также разобрать и обслужить внутри. Трещотки 45 дубьев. Имеют реверс, быстрый сброс головки, рукоятки здесь комбинированные, резина-пластик. Синий цвет, это у нас пластик и красные вставки резина идет. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм. И трещотка под квадрат 1,4 мм. Длиной 135 мм. Также комбинирована рукоятка, реверс и 45 зубьев. Также весь инструмент в наборе имеет код по каталогу. То есть по этому коду вы можете найти в каталоге Кингтони. Есть бумажные версии, есть PDF-версии на сайте официальном. Вот данную трещотку, допустим, по этому номеру. Есть надпись Кингтони на металле, логотип. И также есть надпись Кингтони на рукоятке самой. Трещотки здесь прямые идут. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Также есть код по каталогу. Ручка здесь из пластика. Есть представительный квадрат, куда вы можете подсоединить или трещотку в зависимости от работ. Или если что нужно выкрутить. Можно подключить сюда Т-образный вороток. И получаем такую вот конструкцию. Используется отверточная рукоятка или с битами под четвертую Или подсоединяем сюда головки под квадрат 1,4. Т-образные воротки. Два Т-образных воротка под одну вторую и под одну четвертую. 1 вторая длина 250 мм. Он также служит и удлинителем, если снять переходник. Удлинитель 250 мм под квадрат 1 и 2. Этот переходник можете применять также для перехода с 3 восьмых на одну вторую. То есть использовать головки из набора под одну вторую с трещоткой под 3 -8. И вороток под 1 четвертую. Длина 11 сантиметров. С плавающей головкой. Так, удлинители. Под одну четвертую два удлинителя. 150 миллиметров. И под одну вторую. Я уже один показал 250 и 125. Еще один под одну вторую. Также промаркировано под... Каталожный номер есть на каждой единице инструмента. Но это особенность профессионального инструмента высокого класса. То есть в дешевых наборах вы такого не встретите. Два кардана. Одна вторая и одна четвертая. Карданы здесь не винтами скреплены, а вот такие вот вставки металлические идут. То есть карданы неразборные. Две свечные головки, 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Очень хорошо защелкивается инструмент, даже в нижней крышке. Далее, перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1,4 четвертую у нас 13 штук, и под 1,2 вторую 17 штук. По одной четвертой, самая маленькая у нас на 4 миллиметра головка шестигранная. И самая большая на 14 миллиметров. Под одну вторую самый маленький размер на 10 миллиметров. И самая большая 32 миллиметра, 6 граней. Особенность в Кингтоне... Головок, видите, они снизу немножко заужены. Соответственно, вес головки будет меньше. Обычно это 220 грамм. Здесь идет 182 грамма. То есть она вот имеет вот такую вот форму. Потому что обычно вот идут в наборах, типа прямая форма. Есть вот головка, допустим, у нас здесь на 16, она идет прямая. 32 идет зауженная снизу. Соответственно, вес ее будет меньше. Это не означает, что она плохого качества. Кингтони набор профессиональный с прожизненной гарантией. Просто вот имеет такую униформу. Соответственно, вес головки 182 грамма. Особенность инструмента еще вот синяя полоска идет по центру головки. 32 мм. Цервая хром сталь. Кингтони надпись и номер по каталогу. То есть, соответственно, головку можно найти в каталоге Далее биты под одну четвертую, уже идут прессованные в переходник, или как говорят, прессованные в головку, общее количество бит, 18 штук под 1 четвертую, и биты под одну вторую, которые используются с переходником. Выбираете нужную биту, вставляете в переходник, ну а дальше сюда можно подключать трещотку, вороток, удлинитель вставлять. Биты есть торкс, есть шлицевые, крестовые и биты шестигранные. Соответственно, и так же самое на четвертую Торкс, шестигранные, крестовые и шлицевые биты. Головки длинные. Общее количество 13 штук. Самый маленький у нас размер на 6 мм. И самая большая у нас головка идет на 22 мм. И головки Torx, также 13 штук, самая маленькая E4, и самая большая у нас головка E24. И есть вот такой вот вороток, трещотка бесшаговая называется. Щотка бесшаговая. Э, здесь реверса, вернее, не реверса, а трещотки само нет, тут еще точно механизма, а есть реверс справа-влево. Применять данную, данный вороток можно в трудонаступных местах. если вот такой переходник вставляете, можно и сюда можно подключить, или биты вставлять, или подключать головки под квадрат и 1.4. Сама трещетка внизу, пластик, и здесь идет алюминий. Вот так, таким образом удобно работать в труднодоступных местах. Кто пользовался, говорят, очень удобная вещь. Кто покупал данные наборы, говорят, что очень выручает, где трудно доступное место, нужно что-то подкрутить, открутить. Так По комплектации все. Еще вот набор Г-образных ключей. Есть шестигранников. По комплектации все. По литью инструмента все на высшем уровне. То есть, все хорошо отполировано. Нанесено защитное покрытие. Материал затавления указывает производитель. Это хром сталь. Верхняя верхней крышки также хорошо инструмент держится. Не выпадает. Хорошо защелкивается. Кейс. Синий пластик. Соединен Пластиковыми, пластиковыми зависами, но внутри, видите, металлические есть вставки зависа зависах. Запирание на металлические замки тоже плюс, что дольше, дольше прослужит, чем пластиковые. Сейчас закроем набор, покажем габариты самого кейса. Вес набора составляет 7 килограмм, габариты ширина 42 сантиметра, длина 29 сантиметров, Высота 8,5 см. Пластик здесь высокого качества. И вообще кейс очень хорошо изготовлен. Вопросов поэтому нет. Профессиональный инструмент, он профессиональный. И видите, логотипы также есть на замках металлических. В логотип на верхней крышке кейса есть. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео поможет с выбором инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.